Британская певица Адель после шестилетнего затишья выпустила песню Easy on Me. Клип на эту песню уже набрал больше 135 миллионов просмотров. Чем не повод поучиться у Адель английскому, а поможет нам в этом выпуск журнала Vogue с рубрикой 73 вопроса знаменитости. С вами голос English Шоу, и мы начинаем. Что ж, я считаю, что сейчас идеальное время задать Адель 73 вопроса Глагол reckon – синоним слов think или suppose Его можно перевести как считать или полагать Например, what do you reckon he meant? Как думаешь, что он имел в виду? What do you reckon he meant? Или how many reckon are out there? Как думаешь, сколько их там? Has there, there Если что-то, что ты поняла за это время? Только то, что я домосед, и возможно никогда бы не выходила из дома, если бы не нужно было. Слово homebody переводится как домосед. Например, можно сказать, he's pretty much a homebody, I guess he'd say. Думаю, он бы сказал, что в значительной степени домосед. Homebody, Кстати, это слово не единственное, которое можно образовать от слова home. Знаете слова homesick и homeless? Напишите их перевод в комментариях под видео. Хорошо, я думаю спросить тебя о детстве. О, я только за. Фразовый глагол dive into может переводиться по-разному. Дословно нырять погружаться. Dive into the top. Ныряй в ванную. Dive into the top. Еще нырять можно в детство, как в интервью с Адель. Dive into your childhood. А еще в работу или объятия, например, погружайся в работу. Do do Что делают американцы не так, как британцы? You have your own funky language for things, like this is actually coriander, not cilantro, mm -hmm. Mm -hmm. and your eggplants are actually Uh, aubergines, your movie theaters we call cinemas, your candy we call sweets, right. kind of the list is kind of endless really. You have your own funky language for things like, this is actually coriander, not cilantro, and your eggplants are actually aubergines. Your movie theater we call cinemas, your candy we call sweets. Kind of the list is kind of endless. Really. У вас свой модный язык для обозначения некоторых предметов Например, это coriander, а не cilantro И ваши eggplants на самом деле aubergines Ваш movie theater мы называем cinemas Ваши candy мы называем sweets Этот список бесконечен, правда Слово funky может использоваться для описания стиля музыки, основанного на джазе А еще словом funky можно обозначить плохо пахнущую или выглядящую еду This food looks kind of funky Это и да выглядит стрёмно This food looks kind of funky. Адель, скорее всего, использовала это слово в значении броски или вызывающий. Например, It's just your clothes. They're all kind of funky. это просто твоя одежда, она вся какая-то вызывающая. Which recording would you say challenged you the most? Probably don't you remember it was sort of my attempt at a country song. Um, it starts super duper tender and soft, which I'm not brilliant at. By the end, I'm wailing, which is way more my comfort zone. Probably don't you remember it was sort of my attempt at a country song. It starts super duper tender and soft, which I'm not brilliant at. By the end, I'm wailing, which is way more my comfort zone. Наверное, Don't you remember? Это была моя попытка создать песню в стиле кантри. Она начинается супер-пупер мягко и нежно, в чем я не очень сильна. А под конец я забываю, что уже входит в мою зону комфорта. Тут Адель произносит интересную фразу. I'm not brilliant at. Что означает, я не сильна в этом. Чтобы сказать, что у вас что-то хорошо получается, можно сказать I'm good at. И дальше то, в чем вы сильны. Например, I'm really good at Я действительно хорошо рационализирую. Yeah, really а вот про свои слабые стороны можно сказать: I'm bad at. Например, I'm really, really bad at Я очень очень плоха в расставаниях. Я не умею расставаться. Really, really And what's the best advice your own mom gave you about parenting? And what's the best advice your mom gave you about parenting? И какой лучший совет дала тебе мама о воспитании детей? To Расслабиться и перестать быть такой строгой к рутине Прилагательным regimented можно описать человека, который чересчур организован и старается все контролировать Например, Он строго следит за своим питанием Я точно знаю, что он чувствует кстати, если вы хотите быть более организованным в изучении английского, пройдите бесплатный пятидневный марафон от English Show. За пять дней вы не только настроитесь на регулярные занятия, но и улучшите понимание английского на слух, получите много полезных подарков и подготовите хорошую базу для общения. Ссылка на марафон в описании видео. Это я люблю, мне это подходит. To be up for можно перевести по-разному в зависимости от контекста. Фраза может означать мне нравится, я обеими руками за, это по мне или даже я готов к этому. Например, можно смело заявить I'm up for Я готова ко всему. Говоря о премии Грэмми, Адель рассказывает интересную деталь. На самом деле это было действительно просто. Просто мне было некомфортно. Я нервничала, стоя на сцене, пытаясь выступить с речью прямо перед ней. Имеется в виду пластинкой Грэмми. Я что-то открутила, и она распалась. Это было похоже на судьбу. А с нами снова любимые фразовые глаголы. На этот раз это twist off. Отламывать, откручивать. Например, этот глагол можно встретить на бутылках воды или банках с откручивающимися крышками. It says twist off. Twist off, twist off. Тут говорится открутите. Откручивайся! Откручивайся! And last question. Question number 73. Последний вопрос. Вопрос номер 73: Как называется новый альбом? Так, ну, давай продолжим, и может быть мы это выясним. Uh, that's unconventional. That's unconventional. Это необычно. Это интервью — отличный повод заменить банальное «unusual» на что-то пооригинальнее. Например, на слово «unconventional», что означает «необычно, оригинально». I know it's unconventional, okay? Я знаю, что это необычно, ладно? I know it's unconventional. И хотя в рамках интервью должно было быть 73 вопроса, но по факту их было гораздо больше. Целых 95. Так что в нем вас ждет в 1,3 раза больше полезного, чем обычно. Хотите продолжение этой рубрики? А может быть, вышли новые песни, которые стоит разобрать? Ждем ваши предложения в комментариях. А с вами был Голос, Ингри Шоу. Всем пока.